Какую палин ты сегодня бы сказку хотел послушать? Даже не знаю. Веселую, например. Веселую сказку. Веселую сказку про веселые печеньки. Давай Вот пришла осень, когда грустят и печалятся.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 «Что, даже снега не будет? Вообще пустота!» «Но потом будет лето, и будет много листочков и грибочков, и мышек новых тебе спасибо, мужик! Я всегда знала, что ты всегда успокоишь такую сову, как я!» И веселится сова. «И придумала новый рецепт сова! Веселые печенья!» И мужик говорит, «Что, веселые печенья? Ты надо мной смеешься?» А что, по мне не видно, старик, лисенька моя? но ну, веселые печенья, они все веселые, потому что вкусные. И начали делать печенье с улыбкой. А там не только улыбка, там и сова была нарисована, улыбающаяся сова. Изготовили печенье улыбающиеся совы и разославили всем зверятам и даже людям. Ну, такие звери есть люди. Ну, то есть люди. Разослали всем печенье, и все пробовали. О, как вкусно, как весело. Такая улыбающая сова, так настроение поднимает. Все кушают, улыбаются. А еще можно, знаешь, какие листья сделать печенье? В виде желтых листиков. В честь осени. И сделали. Голодный медведь. Ого, какая вкуснятина. Все печенье съел. И кушает, он впился прям в печеньку с листочком желтого цвета и красного. И кушает. А сова говорит, медведь, извини, конечно, что я тебе мешаю кушать печенье. А как тебе совинные печенье с улыбкой? о это самый лучший печенье, сова. Ты, сова, на вкус печешь. Хо-хо, стараюсь, как не могу. Девиз совы, стараться как не может. То есть врать всем вокруг. И тут... Кондитер думает, как же обрадовать сову, ведь она только улыбнулась и заготовил улыбающегося кондитера. То есть маленькую сову, которая готовит печенье. И сова говорит, ого, это мне, кушает сова, и кушает сова на здоровье. И сова говорит, кондитер, а ты когда ложишься спать? Ху, ху, о, извини, сова, я уже по-твоему заговорил от неожиданности. Как? Зачем тебе... То есть, зачем тебе, Сова, об этом знать? Ну, понимаешь, я хочу покушать... Что, покушать? Не обращай, тебе будет неинтересно. Как мне будет неинтересно? Хочу в своем дупле мышку слопать, чтобы ты не слышал писки умирающей мышки. Ты что хочешь, мышку съесть? Ну, понимаешь, я из нее бутерброд слеплю, а потом она, как всегда, из задницы вылезет. Ну, ладно... Ложусь спать. А сова-то хитрая была. Не зря ее прозвал кондитер Лисонькой. Начал воровать все продукты. Все торты вынес. На год вперед наготовлены, Начала кушать сова. Нак покушала сова. Кондитер говорит, сова, ты же меня обманула, хитрая лисенька. Хо, -хо, хо И кондитер приготовил новые торты и начал думать, что же придумать для совы, чтобы она... Была счастлива. Кондитер любил свою любимую сову. А сова кондитера не любила. Она любила хо-хо-хо, катимувушка Ну или, конечно, любила. И купила сова кондитеру мышку. Ведь она любила кондитера. И кондитер говорит, мышка, а зачем мне? Давай так. Это будет наша статы Мышка, ровнясь, смирно. А ты будешь лепить печенье, мышек таких напечешь мне. Чтобы я не, настоящих не кушал, ты будешь печь мне вкусных, игрушечных, ну как бы съедобных мышек. Сможешь сделать? И кондитер начал печь с едобных мышек. С теста разварил, шоколада много принес, ведь мышки-то не беленькие. Кстати, эта идея сове напомнила. Хо-хо, а ты можешь мне и белых мышек сделать? О, конечно, тогда у меня белый. Так, опять шоколад? Никакого шоколада. Придумай что-то другого. Так, грифки подумал, Но про себя, чтобы сова не сказала никаких сливок. Потому что я повторяюсь, а сова не любит повторений. Я, сове лишь сказал, повторение, мать учения. Хо-хо, никаких матерей. Давай новенькое что-нибудь. Изготовил много мышек. С, со сливочным маслом, с маленькими маленькими, очень аккуратненькими колбасными хвостиками. Но на самом деле сова не знала, но вкус был новый и неожиданный. Ну все из шоколада, то из белого, то из шоколадно-черного шоколада. И сова кушает его, как вкусно. Да, мужик просто пор-мастер. Сова не перехвали меня, иначе готовить не буду. И сам говорит, ну конечно. Полетела в дупло. Какой прекрасный день. Всем нравится печенье улыбающееся. Ложится спать сова. И кондитер говорит, как то утомился я сегодня. Я испек два торта, немножко мышек, пора спать, значит. Покойной ночи, лес сова сказала. Хо-хо, покойной ночи, конец. Как тебе, Валент, сказка? Она <светание> здоровская.